с ним происходит? Ну, обезьяна обезьяна, обезьян. Подумаешь на две ноги с А возникает вот такая сложность. Мы с вами, э, что с тазом происходит, разобрались? Ага. Таз превращается в подпорку под внутренние органы. А теперь давайте подумаем. А как беременность будет проходить? Беременная матка. Какое положение занимать начинает? Вот у было зверя она висит по маке. И невозможно представить себе ситуацию, при котором, при движении зверя, матка получает травму хорошо, а теперь мы встали на две ноги какое положение занимает матка беременная? Угу. опускается на воздушную пушку вот скажите, пожалуйста, а вот здесь какой-нибудь амортизатор есть? вообще предусмотрен? никакой дело в том, что в течение всей эволюции тетрапонт амортизировалось вот здесь. Так, став на две ноги, наши предки просто потеряли возможность использовать эти достижения. В результате любой толчок, вот не дай бог прыгнул на одной ножке. Удар жестко передается по костям вот сюда. Таз не умеет ничего амортизировать. В результате жесткий удар пришел на подвздошную кость таза. А прямо на воздушных костях лежит беременная матка. Ну и что происходит? Внутри утрубной травмы. Как это сказывается на выживаемости детенышей, крайне плохо. А дело в том, что обезьяны, это и так как стратегия, они и так рожают всего по одного, по одному детенышу с одного закона. А теперь выживаемость потомства. При такой компоновке тела начинает падать. Выход чтобы не вымереть какой? А У кастратацев один единственный способ повысить выживаемость детенышей. Какой способ? Мы разбирали уже. Забота, забота о потомстве. Но забота о потомстве и так была уже обезъяна. Что необходимо делать с уровнем заботы о потомстве? Если их рождается все меньше, то заботиться надо о каждом... сколько больше. все больше. Резко повышается необходимость в развитых формах заботы о потомстве. Следующая серия вопросов. Давайте разбираться. А у млекопитающих кто вообще должен заботиться о потомстве? Кто должен заботиться о потомстве? Ой-ой-ой, ох уж эти семейные ценности, которые вам сейчас под давлением буквально присовывают. Да, ребят, в большинстве случаев, если это нормальный зверь, папе крайне не рекомендуется приближаться на пушечный выстрел к своему потомству. Потому что это не повысит шансы на выживание детей, а понизит. Игра здесь... Правда, в несколько ходов играется, и самым маленьким, пожалуй, будет сложновато расследить, просто за всем, ну просто как в арифметике, там я не знаю, задачка, во много действий. Первое действие вот такое. Про половые клетки все слышали? Есть и яйцеклетки, и есть сперматозоиды. Скажите, пожалуйста, каких клеток образуется больше? Яйцеклетки или сперматозоиды? Сперматозоиды во сколько раз больше? Ну в тысячи, десятки, сотни тысяч раз. От а какой причины? Почему нельзя столько же яйцеклетка образовать? Масса. Но Дело в том, что яйцеклетка должна нести запас вещества, из которых будет потом построено тело детеныша. Она массивная. Для того, чтобы создать одну яйцеклетку, надо использовать столько же веществ, ну как на десяток тысяч сперматозоидов. Санец. Создает в десятки тысяч раз больше народов лет, чем самок. Вопрос. У нас есть две популяции. Популяция А и популяция Б. В этой популяции погибли почти все самцы. Остался один самец на 100 самок. А в этой популяции погибли почти все самки. Осталась одна самка на 100 самцов. Вопрос. Какая популяция нормально выживет, а какая популяция, разумеется, погибнет. Конечно. Дело в том, что одного самца, конечно же, хватит на сотню барыши. Никаких проблем нет. До да сколько сможет родить одна самка, ровно столько, что может родить одна самка. Но больше у нее не получится. Поэтому в ходе естественного отбора. Возникает вот такое неравноправие. Каким полом можно рисковать, а каким полом рисковать нельзя. Мужским, Мужским можно рисковать. Мужской пол – это расходный материал. Самки – это самый ценный эволюционный материал. А поэтому складываются совершенно разные стереотипы регуляции поведения и стереотипы регуляции обмена веществ. Что произойдет с каким-нибудь видом живых существ, у которых вообще не разорвется способность исследовать и э, обнаруживать новое. Исследовать окружающий мир, искать новые способы решения задач, то есть учиться. Что будет с этим видом и почему главное? Хорошо. Разумеется. Умение учиться ⁇ жизненно важное умение. Потому что мы живем в окружающем изменчивом мире. Если я не приспособился к новым изменениям, я просто погиб. А для этого надо исследовать окружающее. Вот теперь давайте подумаем, а исследование окружающего это безопасное занятие или крайне рискованное? Чем рискуем-то? Да жизнью рискуем, на самом деле. Это вам только кажется что учиться – это скучно, занудно. Ну, в крайнем случае, иногда это может быть немножко интересно. А вот то, что это очень опасно, вам это в голову вообще никогда не приходит. А вообще-то обучение – это самое рискованное из всех известных занятий на свете. А теперь давайте подумаем. Учитывая вот это неравноправие по лоб, у какого пола. В ходе естественного отбора осваиваются поведенческие программы, связанные с рискованным поведением, с исследованием нового, с возможностью быстро и больших объемов учиться. Вот равномерно будет для двух полов или неравномерно Нет. У кого те поведенческие паттерны, связанные с освоением нового. С работой в огне, с исследованием новой ситуации, у какого пола более развито? Конечно, самцы. Почему? Да и не рисковать нельзя. Гибель самок для популяции трагедия. А если вот эти ребята рискуют и гибнут, ну плохо, конечно, он ничего выживет. А у самых, у самых, соответственно, естественно, отбор консервирует формы поведения, направленные на поддержание стабильности очень большую экономию резервов и так далее. Ну, в частности, регуляция обмена веществ у мужчин и у женщин построена совершенно по-разному. Объяснить это опять же очень легко. Скажите, пожалуйста, если человек на улице оставил машину зимой, вот она у него стояла во дворе, допустим, было минус 20 на улице в это время, хорошо, с утра он пришел, сел в нее, включил, выжил газ и сразу врубил пятую передачу. А все, ее в сервисе стена. Какую ошибку допустил водитель? А он не прогрел двигатель. Прежде чем перейти к режиму высоких нагрузок, что необходимо сделать с любой системой? Прогреть ее надо адаптировать под нагрузку. Теперь давайте смотрим. Мужчина, как и все эти эта это машина для драки, детства и слева. Для того, что связано с риском. Жизнь необходима. Какую скорость реакции иметь? Высок. Более высокую. Чем выше, тем я успешнее реализую свои вот эти чисто биологические. Это никакие не человеческие, это чисто биологические Здесь от человека ничего нет. Потому что ровно так же будет с козлом дела обстоять, с кроликом. Ну, разницы никакой. Но по этой причине, могу ли я позволить своему мотору, в кавычках, остывать полностью? Нет. Нет, иначе я потрачу время на предварительный прогрев И только после этого наберу оборота. То есть я потеряю долю секунды, которая может казаться решающим А в результате у барышень обмен веществ В спокойном состоянии падает до уровня физиологической нормы Расслабились и отдыхаем А у мужичков он когда-нибудь падает до этой нормы? Нет он всегда остается на более высоком уровне. Зачем? На всякий случай. А здесь обмен веществ на более высоком уровне. Сколько выжигается топлива? Больше. А в результате сколько еды жизненно необходимо любому мужчине? Вот девочки, когда вырастете большими и умными, и красивыми, конечно, и когда у вас начнутся свои отношения с парнями, запомните, что с мужиком надо делать одну вещь кормить, вторую кормить и третью еще раз кормить. Если вы едите вместе и вы наелись, это не значит, что ваш друг сыт. Ему надо абсолютно другое количество пищи. Просто тело так устроено. Не потому, что там барышни такие вот целых манирулих и экономные, а мужчины вот такие жадные. Это да нет. Физиология такая. Итак, немножечко с вами поговорили про разрыв ну Но а теперь самое главное понизилась выживаемостью потомства. Кто вообще-то должен охранять... Да, кстати, откуда была эта история про самцов и сам. Почему папаш нельзя э, подпускать к детям? А давайте подумаем. Не-не-не, секундочку. Здесь не такая простая игра, оказывается. Большинство, Подавляющее большинство животных никаких таких устойчивых семейных пар не образуют. Это очень редкий случай. Называется такая композиция из двух партнеров, которые долгое время остаются вместе и вместе воспитывают потомство, моногамная организация. Очень редкий случай, крайне невыгодный на самом деле, в среднем, если нет каких-то компенсирующих моментов. В большинстве случаев размножились и разбежались. В следующий сезон размножения размножились и раздражались. Так обеспечивается более высокий уровень разнообразия потомства. А разнообразие – это самое главное на свете. И ряд еще своих преимуществ есть. Но возникает такая большая проблема. Для того, чтобы размножиться, надо встретиться, А как встречаться будем? Кто обеспечит встречу? Как вообще ее обеспечивать? Ваше предложение давать, Коля? Может быть, просто выясняют, из них... Самый такой. А как они ну, По интернету? Ваше предложение. У нас есть такой лес, 50 на 50 километров. Там живет зверье одного вида. Наступает брачный сезон. Хотелось бы встретиться. Как будем встречаться? Да, сотовые операторы не работают. Сеть отключена. Как встречаемся? Уходить. прошу Хорошо. Метки ставим. Отлично, хорошо. Я прошел, поставил метку свою на дереве. И что, я дальше сижу рядом с этой меткой не отхожу? Нет. Нет, отошел. А или там? Ну, хорошо, хорошо, отлично. Я ушел уже, я там своим делам пошел. На следующий день пришла барышня, смотрит, ага. Метко висит тут Андрей Николаевич, как классно. Только от этого понятно, где я или непонятно? Ведь я-то уже ушел. Как встречаться-то будем? Искать. искать. Вот как искать будем? Стратегию предложить? Прошу вас. Ну, они стоят, самцы издают какие-то звуки. Самки уже выбирают того, кто, по их мнению, лучше всего. По-русски это называется сигналы. Давайте подумаем, какие сигналы в данном случае будем использовать. Звуки, согласен, орать начинают. То громче орет, тот самый крутой. Еще что можно делать? Вонять можно. Значит, мощные запахи, очень широко распространенная система в животном мире. Раскрасится поярче. Ирокес, татуаж, кольцо в нос. Вот. Изо всех сил мы превратили себя. В некоторую рекламу ярко видно да, сигнал. Скажите, пожалуйста, а эти сигналы только брачный партнер видит или кто-нибудь еще? А хищники их видят или нет? А в результате только кажется, что там если я ярко накрасился, громко заорал и сильно подрыгал ногами и руками, то я самый крутой. А ведь на самом деле для любого животного это что означает? Это означает, что вы примерно в 20 раз повысили вероятность того, что вас съедят. Вот просто элементарно съедят. Но кому-то надо обеспечивать факт встречи для размножения. Потому что если встреч не произошло, следующее поколение не родилось, вид вымер. Кому-то надо обеспечивать. Так что сигнальность, это, ребятки мои, не здорово, круто там и так далее. А это очень горькая чаша. Среди самцов смертность в десять раз выше, чем среди садов. Почему? А это их плата за то, чтобы вид продолжался существовать. А теперь представьте себе, что такой сигнальный папа начинает заботиться о потомстве. Вот представьте себе на секунду, сигнальный папа заботится о выбросах. Он наводит хищников на собственные выводы. При этом он-то взрослый, он еще утрасть хотя бы может на да, Но они, очевидно, будут съездить. Поэтому в большинстве случаев можно ли позволить самцам приближаться к потомству? Да ни в коем случае нельзя. Значит что ли, что в этом случае отсутствует забота о потомстве со стороны самца? Да нет, конечно, не значит. Смотрите, какая картинка. Вот у нас здесь некоторая территория. Вот здесь у нас живет барышня А, здесь барышня Б, Е, Р и так далее. И есть у нас один самец, который обидает уже в региончике и, соответственно, навещает время от времени вот этих трех подушек. То есть здесь его поток. А другой самец находится вот здесь. И навещает вот этих подруг. Здесь его потомки. При этом самец не должен длительное время находиться рядом с малышами. Иначе он наведет на них хищника. Он сигнален. Каковы его функции в заботе о потомстве? Что он делает реально? А чего? Ой, ребята, это, опять же Дисней пересмотрели. Но не бывает такого. Не бывает такого, чтобы стадо животных нападало и контратаковало хищника. Точнее известно, просто уникально редкие. Есть такие сюжеты в интернете всего по-моему штук пять. Вот, когда там львы настолько достали буйволок, что э, несколько буйволов отделилось со от стада и все-таки вломили вид как следует там. Бедро в количестве очень сильно. Но это один случай на десятки тысяч наблюдений. Потому что вот никакого такого массовой обороны от хищника, это все сказки. Прошу. Приносит. Все. Кому приносит? Мама должна смотреть за это Ну. Если мама с детьми, имеет ли право отец приближаться к маме? А он на брачные сезоны их посещает только. Для того, чтобы дети родились. А дальше ушел. Зачем Нет, почему? Он успел. Вы знаете, дети делаются не очень за время. Для этого не надо недельно находиться рядом. Да, Таня. Посетил и ушел. Да. Вообще есть и такая вещь, но давайте все-таки без каннибализма, например, разбирать будем, это уж какой-то слишком людоедский у вас такой аппетит. Хотя иногда встречается, и не так и редко встречается то, о чем вы говорили. Но значительно чаще всегда возникает вот какая вещь. Скажите, пожалуйста, детям этого самца есть, надо? Кушать надо, да? А детям вот этого самца кушать надо? Ага. Такое потомство будет иметь преимущество. То, которое лучше питается или хуже питается? А вы понимаете, что эти же семьи конкурируют друг с другом за что? За еду. Роль самца какая? Не пускать другие семьи вот за эту границу. Вот эту семью не пускайте. Самец охраняет ту территорию, на которой питаются его дети. Не пускают конкурентов. Вот его главная задача. Если вы считаете, что это маловажно, что важнее там детишко-петишко-детёныши, чем охранять территорию, которая формует, должен вас разочаровать. Чтобы заботиться, вовсе не обязательно находиться рядом. Возвращаемся к нашим предкам. У них проблемы с рождением детей. Мамы делают все, что можно, уже у обезьян. Для заботы о потомстве выясняют, что это умало. Что необходимо делать? Увеличить количество потопок. Это можно делать, потому что в первой части сооружениях делать и риск попасть с этим детям, его как касательно поменьше. Ага, то есть отыграть как стратегия обратно. Здесь должна вас огорчить, рыбка хвостиком не плавает. Дело в том, что если мы создали вид рассчитанный на э, сложное поведение, обладатель сложного головного мозга, при попытке отыграть обратно, он лишит психологической ниши. Он просто был, Не метод. Предлагайте другой человек. Прошу, Может быть, э, и Не только самцов. Некоторые будут вот, и всех собрать большую группу. При этом реально самыми главными, кто будет в этой группе. Все самки? Конечно, не все, а какие? А чем определяется доминантность самки в норме? Я не беру человеческую общество, где все вот так вот. вот. Нормальная доминация самки чем определяется? Одним фактом, родила она в этом году или не родила. То, что с ней там было 20 лет назад, никого не интересует. Потому что те, кого она родила 20 лет назад, уже выросли и заботятся о себе сами. А те, кто родил в этом году, детеныши абсолютно беззащитны. Это будущее. Для того, чтобы выжить всем вместе, необходимо охранять самых с малыми детьми. Только их. Ресурсы у группы не бесконечны. Понимаете, охранять всех сразу просто не выйдет. Физически не выйдет. Поэтому охраняем самое ценное, что только есть. Мам с детенышами до года. Но такие структуры есть и у обезьян. Знаменитые стада бувианов, очень сложные социальные ячейки у шимпанзе и там подобное. Геллады вообще образуют суперстада там, до 400-500 особей в одном таком гигантском стаде. В этих стадах, разумеется, возникают языки взаимодействия. Хорошо, стали на две ноги. Еще сильнее усложнять социальную структуру. Делать ее еще надежнее, а это значит, какой, э, что с языком должно произойти. Если мы повышаем надежность социальной структуры, усложнение языка, внимание, вот последний, самый главный момент из всего того, что я вам говорил сейчас будет. Скажите, пожалуйста, а что должно быть с мозгами, чтобы эти мозги успешно удерживали и успешно э, пользовались? Так? значит огромным по сравнению с другими животными объемом информации касающихся социальной структуры касающихся языков касающихся способов орудийного э, поведения какие мозги до этого нужны? более сложные как раз тот случай, когда возникает заказ на усложнение нервной системы все, ребята с этого момента начинается порочный круг. Порочный круг чем вызван? При рождении детеныша млекопитающего при родах детеныш из матки должен пройти сквозь сквозь таза, сквозь пространство малого таза. А там вот такое вот костяное кольцо примерно. Значит, расширяет. То есть делаем вот такой тест примерно. Во-первых, тогда. Э Пока барышня не беременна, у нее все внутренние органы упадут сквозь таз, ровно между ног. Значит, ну, там вот такая дырка, значит, это не лучший вариант. Так что расширять объем прохода тазового до, до такого рассвета нельзя. Да, прошу. Может быть, сделать так, что вот когда то маленькая дырка, а когда детеныш будет идти... Да, да, будет так. Разглядаться. Да, да, да. Вот так раз, раздвинем на этой половинке. Здесь какая сложность возникает? Ну, на самом деле, реально, наша с, с вами группа именно такие. -то. Неплотное срастание синтез, соединяющий левую и правую локовую путь. По идее, раздвигаться можно. Но если вам когда-нибудь в жизни какой-нибудь синтез раздвинут, вы поймете, что это не самое лучшее ощущение на свете. Травма при этом возникает нехорошая. Даже не в этом дело. У нормального э, млекопитающего, насколько конечностей распределен вес на 4, в результате в движения поочередно участвуют все. У нас с вами на 2. Причем мы с вами не как тем у меня ногами сразу толкаемся, а понятно, что мы поочередно толкаемся, когда ходим, когда бегаем, прыгаем и так далее. Как должны быть связаны левая и правая половинка таза? Что произойдет, если они ненадежно связаны? Вот вы толкнулись одной ногой, не двумя сразу, а раз. Ну, таз просто развалится и все. Саша, делать свободно раздвижным таз при нашей системе нельзя. Не раздвигается он свободно. не совсем раздвижная, а... Немножко раздвижная, да, такая а в результате, смотрите, какое безобразие возникает чтобы снизить уровень риска для малочисленных животных, совершенствуем социальную структуру и язык. Хорошо работать с социальной структурой и сложным языком необходимо сложное ЦНС. Увеличивается размер размером сложность головного мозга, отбор, который сложное и быстроработчие мозги. Но если головной мозг, увеличился. Что с размером черепа наворожденного? Еще больше. Значит, крупный череп. Детеныши с крупными черепами. Какой шанс имеет пострадать природа? Выше это увеличение. Насобное Рис. Риск. Это меньше Значит, уменьшение здоровых детей а последнее уменьшение здорового потомства у Кастротегов один единственный способ решения задачи какой? совершенствование социальной структуры языка, степени защищенности ребят, обратите внимание что произошло? Замкнутый круг. Порядка 4 миллионов лет назад складывается замкнутый круг. Дело в том, что улучшение параметров по любому из этих компонентов дальше в силу обратных связей приведет с необходимостью ко всему вот этому замкнутому систему исследования. Отсюда мы получаем прогрессирующее усложнение у животных, конечно, сложная социальная структура. Но то, что возникает у людей, ну, это просто монстр какой-то. То есть все социальные структуры животных – это детские игрушки. По сравнению с социальным, социальным ранжированием, соотнесением и так далее, возникающих человеческих будущих. Да, существуют языки у многих животных. Но это, опять же, детские игрушки по сравнению даже с самым примитивным человеческим языком у которого огромное количество самых разных функций. Для того, чтобы нормально с этим делом работать, развиваются такие функции головного мозга, такие функции нервной системы, и такие функции нашего общения друг с другом, как мышление, самоосознание, эмоциональная соотносимость и так далее. и так далее. То есть именно на этом фоне, вот на этом виде по замкнутому кругу формируются и возникают, и углубляются все черты, присущие, собственно, до Homo sapiens sapiens. И с этого круга свернуть нельзя. В ходе эволюции несколько попыток было соскочить с колеса. Все попытки кончались плачевно. Но ну, гигант Эпитеки, это еще родственная астрал -питеком группа, попробовала решать проблему не через усложнение э, стратегии, а через увеличение размера тела ну и выросла такая мартышка в полтонной версии. ну пожили-пожили они некоторое время в Центральной Азии а потом вымерли спокойно то есть просто через увеличение размера тела проблемы не решаются. примерно то же самое с неандертолоидами произошло кстати, если считаете, что неандертальцы были волосатые, глупые агрессивные и так далее. Настоящие люди, они высокие, умные, красивые, но мягко говоря, не так. Скажите, средний объем мозга у кого крупнее? У homo sapiens sapiens или у homo sapiens neanderthalensis? А у неандертальцев-то покрупнее будет, чем у нас с вами. И дело даже не в том, что он просто в среднем крупнее, он другой. Для неандерталоидов характерно более слабое развитие лобных отделов, но зато гигантское развитие затылочных отделов головного мозга, знаменитый неандертальский шиньон, накладка затылочная. В результате средний объем оказывается слегка больше, не намного, но больше. У неандертальцев, да, прошу вас. Ну, попробуйте себе представить степень выживаемости живых существ у которых нет тормозных центров в центральной нервной системе ну ребят через неделю он помер процесс торможения ровно настолько же необходим насколько процесс возбуждения если рождается такой уродец, такие патологии редко но бывают, причем он что один тормозный центр как вы говорите да упаси вас Бог. Чуть не каждый рефлекторный центр имеет свои самые причем разные механизмы торможения, Начинает от колладерального торможения и так далее. Ну так что это, конечно, совершенно неграмотное заключение. Другое дело считалось, да и то это на самом деле раньше считалось. Если не андертальцы, сна проигрывают в объеме лобных долей. Ну, смотрим, а чем занимается лобная корова человека? Выясняли, что это так называемая молчащая зоны, которая реализует в основном программы произвольного поведения. То, что называется нами с вами «сила воли, Не рефлекторного, а именно произвольного. Решил, сделал. Посчитал, что нужно, и несмотря на окружающее, добиваясь того, что посчитал необходимым. Произвольность поведения. Некоторые ученые делали вывод, что если у них хотят делать по площади были меньше, то у них были проблемы с произвольностью поведения, то есть скорее более импульсивный характер поведения силу, чем такой, в нашем понимании этого слова, осознанный, разумный характер. Ну, ребят, на самом деле, это такое силоватое утверждение. Кто сказал, что у них эти зоны должны были быть именно там? Хорошо известно, что разные отделы Главного мозга могут, так сказать, передавать эстафету. друг другу. Принцип этой потенциальности Эшка сформулирован еще давным-давно в прошлом веке. Там распределен, распределение мозаика, мозаикой. Это слишком простая картинка.